Для нас действительно большая честь принимать молодых, талантливых и перспективных будущих специалистов в области IT-индустрии. Если работать, если учиться, самое главное вы всегда пройдите своей профессии, найдете то золотое место в любом регионе. И в том числе в Узбургской республике. ребят, хорошего соревнования, пусть это будет вот игра, чтобы все у нас получились. Давайте. Мне кажется, смысл в том, что люди просто набираются, ну, учатся как-то мыслить по-особенному. Некоторые алгоритмы, там некоторые концепты неприменимы в жизни, по крайней мере пока, спортивного программирование. Но в любом случае человек развивается, человек понимает э, какие-то причины, следственные связи. Хотя по факту мы говорим, что это спортивное программирование, так, э, вот, э, Но глубже заглядывая вот, в сущность задач, мы понимаем, что это очень глубокое овладение разделами э, компьютерной математики. Это аналитики, исследователи, очень глубокие. Они могут и приносят пользу в научных исследованиях, в перспективных каких-то разработках, в создании каких-то промышленных образцов, которые значит, улучшают нашу жизнь. Все благодарят, говорят, что им понравилось, как все было проведено и сами как бы, соревнования, и свободное время. Были новые задачи на криптографию, вот, то есть новый тип задач, которым мы практически до этого не сталкивались, только один раз в УЗИ. Вот, это было очень интересно опыт попробовать. Спортивный азарт присутствует, безусловно. И это очень интересно. Вот. На сборах тоже хотелось победить сборным в ты, но, к сожалению, нам чуть-чуть не хватило. В последнем туре буквально одной задачи, да, чтобы стать вторыми. Впечатления самые хорошие, вот, замечательные, потому что значит, команда университета сплоченная, мобильная. Это нужно, нужно нам с вами, нужно региону, в целом городу.